Самое главное в медицине, это чтобы вы установили контакт с пациентом. А еще есть очень важный момент: это касается конкретно педиатрии. Это установление контакта с родителями. И если родители относятся к вам с уважением, тогда и ребенок будет всегда вас любить и ценить, и он всегда будет хотеть прийти к вам. Ну, первое, конечно, как я уже сказала, это установление контакта, второе, это обязательно общение с самим пациентом, чтобы ребенок сам рассказал, если он может говорить уже, это возраст такой, чтобы он сам рассказал, что у него болит, где болит, в каком месте болит, а после этого уже только после этого уже идет осмотр самого пациента. Ребенок должен быть обязательно осмотрен хотя бы раз в месяц. И один раз в три месяца нужно обязательно сдавать анализы. Почему это важно? Потому что у нас очень много скрытых инфекций, которые сидят в организме и ждут своего момента, когда проявится. Очень большое количество сейчас методов исследования для постановки диагноза. Поэтому не надо бояться обращаться к доктору. Есть такой момент. Чем, чем раньше выставлен диагноз, тем быстрее можно восстановить организм. Взрослым достаточно сложнее уже восстанавливать организм. Поэтому нужно просто взять, нажать на кнопку записаться к врачу-педиатру. Нажмите на кнопку. Воспользуйтесь мобильным приложением Best Clinic, которое доступно в Play Market или App Store вашего телефона. Я тоже по рекомендации обратилась в Best Clinic.